Так, пойду я спать. Ночь, просмотрел телевизор, теперь пойду спать. Кто-то там на улице орет. Ты что из лужи пьешь? Ну, понятно, он и, и так козел, как бы. Его... Так, пойду спать. Э, ты нормальный? Где это я? Давайте. Олег. Нет, Даша Каика. Ты че не видишь? Это ты моя же подруга из школы. Ну, короче, долго объяснять, на самом деле мы сейчас находимся в твоей голове. Это сон. Но я нашел нашел, как с тобой связаться. Короче, когда я применил камень чудес предшествия паука и отправил Феликса в другое измерение, на самом деле моя душа, моя душа, отправилась вместе с ним, из-за того, что я слишком много и часто использовала камень чудес. И теперь мое основное тело находится в магните, а душа вместе с Феликсом гуляет по измерениям. Вот как так. И ты должен меня вызволить. Как Я так? Какой Боже, ты какой тупой. Ладно, до свидания. До свидания. А, ты должен позвать Маджесси. Маджесси — это заклинание, а, которое позволит призвать. Но вам нужно будет это красное тело из больницы. И потом она тебе все объяснит. Как так? Снова с магией придется у тебя связаться. Как так? Хорошо, все. Сейчас он распадает. <связывая> что за сон ужасный? Дядя, Это что у нас такое? Дядя у нас дядя Это мой друг. Таракан. Мне Ой, Не таракан. нужны тараканы на кухне, ну как ишь. А ну отсюда! Ой, тетя. Тетя. Я тетя. С не нужны. Тетя. Боже а мой! Да что за тетя? Боже мой, какой депутат. Здравствуйте, ой, привет. Иди за мной. да что так бегаешь? Да хватит меня бить, пошел вон отсюда, ты. По тихой грусти иди. Даша, вы слышали про такое заклинание? А чихата или витата? Что такое? Витата, Я тебе плюну, захлебнешься, иди отсюда. А хочу... а владеете... Крыса отсюда. Че вы, владеете, вы, <связать> ну, что? Ой, вы, вы за нами ходите Вам чё а, <связать> я <связать> я Рыбой, покажет... рыбой намазано, этим... все. Меня... Так, мужскую идем. Так, Мороз. нет, здесь ужасно, пойдем сразу в Ну и чего, рассказывать, что пришла что надо. Ко мне повесили, пожалуйста. Что вы пришли? Что вам надо? Что <с巴> вы делать? <с För> Что, как и когда вы пришли? Зачем вы пришли? Когда вы пришли? Нет, не ладно. Рассказывай. Я русский-то хорошо знаю, отличие Потом от вас, коллег. как бы. Но, как, как бы, если я, я знаю вижу? русский язык, так, это не знали, что вы знаете его, как бы. Молодость. Ладно, все. Что там, с Телегом? Почему я по новостям вижу опять бражника с камнем чудес птицы? Ну, потому что, ну, как бы, И почему? Я не что, Ю? Что, Ю? Левит нет, нет что случилось что, Олег, он в, в каме он в каме в коме вот вот в он ко в коме, коме. О, в каме в в этой коме вот он короче в коме короче мне приснился сон как он в приснился мне прыгал там левен. да у меня, а. и потом он мне еще рассказал, чтобы там он телепортировал, использовал талисман, как его зовут там, мама паучихи. Ну, Адриан. Ладно, да он, ничего, использовал... Он, <laughs> он использовал талисман паучихи. Ну, паука, вот. Да паука паука. <laughs> Но он использовал талисман паука и телепортировался с ним вместе феликс и он что-то там застрял и это как-то что-то отразилось и кого-то он там помер умер в коме вот и феликс еще сказал еще и с ним и феликс и он там и он еще и в коме а еще у него он использовал на рука на руле как вот ее зовут и она как бы начинает что и Он лежит в больнице. Мы можем... Давай, Давай ты что-нибудь там придумай. Он еще сказал использовать какое-то. Он еще сказал использовать какое-то заклинание. Его можно вернуть. Там какой-то шмух, пахтара, пар. Да, сала какой-то. Я понимаю, сало. Ну вот, и мы должны вернуться к нему в этот. Как? В больницу своровать! Своровать его, все, Перенести его в комнату, и ты там используешь свое заклинание. Вот что он мне сказал. А... теперь, если ты идёшь в кровь, я не могу помочь тебе, потому что ты не даешь мне залезть в мысли свои. В Нет, забинания. у меня слишком а много всего. Оттягнул. Сама ты Сала, иди. От... Булки, палки. Что? Во-первых, ты мченка раздевался. Посмотри, что ты делаешь. Ты офигела. Ты офигела. Ничего не делаю. Я, да, я вижу, пижамку да. надеваю, секси-пижамку. Ночью, ночью красный костюм надеваешь. Я надеваю секси пижамку. чё не понимаешь? Так, рассказывай, что надо там. Ой, что надо, боже, мне уже короче, память отшибает. Я, я посмотрела всю твою мысль, я посмотрела всю твою жизнь. Ну, короче, я знаю то, что там да, все знаю о тебе. Адриан, да -да. это. Я все попрятал. Будет... Сегодня ночью жучку красным списнуть списнуть Олега из больницы. Давай это займешься ты, я таким не занимаюсь. Костно сейчас отправлю, я тебя один раз отправила, что второй раз не смогу. Тебя что? Витам... А, тебе что? Куропатка волос. А, ну, Аксен! <laughs> Нет, пожалуйста. В костюме, не в красных костюмах. Сейчас Ай, ты тебе чё, машину. лохудра? Ты чё волосы выдру? Чё, чё я тебе выдру сейчас? Не могу Галя, пожалуйста. А знаешь, если я тебя узкую, уз уз Давайте уз уз уз мы останемся друзьями. Ты уж Карола. Всё, тётя Зина, тётя Галя, тётя Петя. Давайте отпустите меня и пойдемте уже... К секунду, еще Пока. Так, я, красного жука жду сегодня на крыше. Mm, э, а я жду лохудру на крыше Адриана, Не вы, вас. Не. не вас. Вы что? Этот папа Лина говорил. А я курс хочу. Ты иди купил, я вам 16 тысяч давал. 32 а тысячи А мы их съели, ты еды. А тут, блин, ну ловить. ладно, дам еще денюжек, ну немножко. Так. Жду красных. Так, На 7 тысяч купи пал, себе пал, там. Мои Э, верни деньги. Чуб. Побыла что ли? Так. Ну, чтобы жуки всякие поранить. Пальчики, поэтому придется приложить немного магии. Так. Стало. Мулиш, мулиш, мали, тули, тули, тули. Так дер. И стул. Ой, а что, что ты творёшь? Что, что ты творёшь? Добрый день. день. Доброй ночи Так, жду как... красного мальчика на луку. Моего... Спать хочу. Где спать? Так, на секундочку, напомню. Жуки. Коту... Коту Заглазурились. Э, мне на... А, мне нормально. Ну, в принципе, я уже знаю тут все. Где жок? Я вообще я хочу поплавать, а, а ты тут и говоришь, что... А мне все равно... Потерпил... Так... Котов мы всяких не звали, коты, Крис, знаешь? Фу-кот. Вот именно кошка... Иначе в космоса летишь. Шшш, коты щипят. А так. Я, я ну, ты что там, этого вот не можешь запрыгнуть. Можно Подожди, я уже слишком рада своих лет. Ну, всего-то девятнадцать лет, наверное. Какая девочка, ой. Бабушка. И запрыгнуть не может, боже мой, дожились уже. И прыгать, и мы гать не умеем. Кот, ты знаешь, я журчок, Какая я тебя. знаю. Что ты, что что делаешь? ты? Кто -то ты что -то я тоже знаю, что ты делаешь. Что ты делаешь? По ночам. Нет, том, я же... Так, давай присыпать к делу. Я мысли прочитаю. Шмундун! все, я прочитал твои мысли. Теперь я тебе все знаю. Так, давай. Присыпаем к делу. А! Ауч! Ты что? Вообще психопатка. Давай. Еще раз почитываешь. Кого сделаю? Сейчас, подожди, мне нужно кое-что назовать. Мугамбур, бурд, шмаркар, тур да, и эй, заклинание принц-сундур. Ну, так, все, пойдем за я... Олего. Мы приходим в больницу. Я сначала, смотри, я, я... мы приходим в больницу. Я заколдовую всех метист ⁇ р, всех докторов. Я их ворую. И мы воруем Олега. Потом мы идут. Все, к... приступаем. К и я приведу там ритуал. Да я понял, что ты там приведешь какой-то митуал. Так, медсестра меня не видит. Какого фига ты тут делаешь? Ночь на дворе, в больницу Олега. Ты что тут делаешь? Я пришел на висит, как мистер Бак. Его. Тупица. Ты посмотри на это. Лишние люди, подожди сейчас. Я выйду. Быстрей, ты там читай свои тупые заклинания, или кто ты там? Нушаю тебе то, что ты котенок, начиная mm -hmm. мяукать и уходить. Сюда, Да, и писи в углы. Давай, давай, кыш, кыш, кыш. Кот, у нас рыба есть, рыба. Она вкусная рыба. Давай, кот. Да, да, да, ну, на нее, я... на нее. Так, Жива, да. Стоп, а где Лег? Все, я взяла. я, я взяла а -а -а -а. уже. Да идем в комнату один. А Пойдем. Расколдуй-то его. Он там... А нет, я не могу их расколдовать. Давай, расколдывай рап... Раскол... рап... его, кота этого. Расколдуется не... через... Через три, десять. 10... Один-ноль. Ладно, от Гус. Да, теперь... И от... он еще ничего не помнит, если что. Отгос. Нет, Так, буй... встретимся в доме Адриана. Встретимся в комнате Олега. Ну ладно. Так, ладно. Филяш. <связь> Так, где тут олег там валяться должен олег тут дуру дуру турон турон ничего ложиться лечь. не буду ты ложись как бы а кто его ездит, я не, не той так? ориентации да нет имею в виду ты должен лечь например, да я вот так вот чтобы в мы вальты. Мы спим. А, так, я перетаскиваю... Так, теперь... А у тебя есть камень через путешествие? Те, какой цели интересуешься? Чтобы ты отправился к нему в голову. Да нет. Ладно, сейчас я, я закончу произносить доклинание. Должна политься водичка. Понятно? На тебя брызнет много воды. Стой, мистер Бак. Я пойду сейчас на этому вецу. Можно ему наваляю, а? тот, кто сидит в клетке, это Олег. Мы должны его поймать. Но для, тебя, для тебя бы я посоветовала перезарядить свой камень чудес, потому что неизвестно, какими силами они тут владеют. Что? Ти, что? Возможно... Перезаряди талисман, говорю. Так зачем, Ю? У меня уже я силу-то не использовал. Ты не знаешь, знаешь, как у него силы, вдруг у него силы поглощать, поглощать талисман. Так я не использовал силу. так он может заставить тебя использовать. Тебе лучше быть всегда перезаряженным. Так у меня перезаряжен талисман. Так еще раз передади да зачем? Что я... Так все, пойдем, я не беси тебя. меня, я пойду наваляю. Ты туп? <с aldean> я тебе сейчас Поклоняйтесь, Поклоняйтесь, мне. Поклоняйтесь. Я Поклоняй. мне. Я тут король. Пошли отсюда. Олег, стой, Олег. Ты это же душа! Если ты выпустишь из клетки, она распадется по всем частицам! Это так, душа. как мне сделать, чтобы она была не душа? Ах! Так, для этого нужно было... Че тут стоишь, пошли вон! Я не могу так, работать я тихо, я... мне надо... Агрессивно! Да пошли вон, а уже! Не бесите меня! Тупые. Да, Я эти цветочки вам засунут, знаете, куда? Поперёк да, горло. А, а у меня не цветочек. Подчиняйся да, мне. Боже, как вы меня достали да, подчиняйся подчиняйся, и, и господи, мне достали. Подчиняйся Феликсу. Да, подчиняйся, господи Я его дочь. Я важная а собственность. Я важный было. ребенок. Давай, тяни его. Вы достать не можете, да? Лошары местные и мою дочь серьезно а ты кто еще такой так а она надо будет обезвредить в первую очередь кот слушай мои надо... коты пошли Сейчас отсюда а букашка это ты надо, надо расставить коты мне нужно кот да букашка вот о, я ты меня слышу, слышишь? А тебя вот слышу. Мне нужно тебя брать... Кот, если хотя так. Для начала разберемся с котом. А там мы должны отправить в тату. Да, отправь его в космос, полетает птинчик. Я полетаю. Отправляй быстрей! Отправляю. Пока. Опа, что думал самый умный? Так, от одного избавились коты, нам не помеха. Остался а Феликс. Остальным я, смогу, остальным я смогу в другими внушить. Феликс, Феликс ты, слышишь, ты меня есть? слышишь? Я тоже в другим буду вносить. А? Так, а? ты! Ты меня слышишь? А я а? слышу. Что Манон! Здесь? Стой, Манон! Ты мне... Манон! Что? Ты Дай меня Феликс. слышишь? Я тебе дам денег, а ты успокоишься! Еще раз ну, ты ну, мне ну, ударишь ну, кучи падка, ты недоделана. Я mm. Деньги, деньги да. Да, деньги. Да, деньги. Да, деньги. Да, деньги. Да, деньги. Да, у меня деньги. Ты, деньги. Я Всё. Уходить, уходить, да, деньги. Да, деньги. Да, деньги. Да, деньги. Да, деньги. деньги. Да, деньги. Да, деньги. Ну-ка, крыш, отсюда. Так, так, так выпускаем Олега. Олег... Так, Олег, цепляйся И за ты... ее, я тебя вытяну. Пойдем за мной. Стоп, в... а как мы эту клетку перенесем, если ему нельзя вылазить? Пойдем. Я не знаю. Может, у Феликса... у Феликса, у Феликса очень неожиданный. Я в задней. Да отстань ты от начинается. меня, еще раз ты меня тронешь, да а тебя можешь, в... к своему ю-ю привяжу и... Не к... не О, нет, Я Олег. Супречно, понятно, душа... душа его отлетела, теперь он стал невидимым. О, не. Я попробую собрать... Ты что-нибудь делай, Это уже нормально. бесполезное. Ну, мне нужно внушить Фелицу. А Феликс не подлюдит на лайс. Сейчас подвисет там. Слышь, Феликс, если не хочешь, чтобы мы тебя уничтожили в настоящем измерении, лучше смирись здесь, и мы тебя пощадим. Твоя смерть уже близка, понимаешь? Я, мистер Бак, я все вижу. Я вот тебя считаю, как три пальца. Если ты... Мы первый раз... Если ты сейчас не, не, не будешь мне поклоняться. Ага. Мистер Бак, валим отсюда. Уже мы бегу. Сможем. Я, я оставила какие-то частицы душ. Нам надо уходить с тобой. Ухожу. Сейчас два измерения начнут стыкаться, и тогда случится конец света. Все, уходим отсюда. Разрывают цепочку связи. И дождь. А ну вставай. А -а -а. Куда ты меня отправила? Что это diver, с тобой? Это казалось как будто сон, но это не сон. Поэтому мы сейчас мы не смогли с тобой получить душу, потому что ее разрушили. Но я смогу собрать ее здесь. Надеюсь, все получится. Тебе лучше детрансформироваться. Потому что я не знаю побочный эффект с талисман, с чудесными талисманами. Я говорю, лучше детрансформироваться. Или, или Олег, смотришь шею себе. Что лучше, отними костюм свой, клоунский. мне костюм, говори, клоунский. Я сейчас сниму. Ты хочешь? Эй, Ефтоги. Я тебя сниму потом. А, мне... Я сказал снять костюм. Ты знаешь обычный эффект? Обычно твоей костюм сейчас. Да все, я пойду и а потом детрансформируюсь. трансформируюсь. Мне неудобно трансформироваться при тебе. При куче падки врезанный. Ну окей. Я, у меня уши как у слона. Я да иди быстрее. Ты ушастый. Я здесь. Не мешай мне, молчи. Хорош Хорошо, я молчу. Получу. Молчу, молчу. Все, я молчу. Я ничего не говорю, я молчу. Ты должен, я ты должен Хорошо, но ну я молчу. Я не буду говорить. Я буду молчать. Только это. А Зачем молчать? А почему молчать? А где молчать? Ну, я молчу. Все. Тут Алло, алло, алло, Так, что с... Время Ну да. Бестер -бестер. Говорю, беспобочные... Вот знать, как мешать. Иди, иди на улицу. Иди, выйди на улицу. Иди, выйди на улицу. Иди, выйди на улицу. Вот. Театрик. Это вина тому-то, что ты мне помешал просчитывать заклинания. А, а, а, смотрите, какая погода, а ты двигайся, а, о, двигайся. двигайся. А за... ты двигаешься. Видишь? Это день, ночь. ночь. Где день-то, где день? Это ночный день, что это и? такое? А, помогите, нет, нет, нет, нет. Ты это делаешь, заклинание каким то Обманчивайся а мошенница, брюк. свечку держи. Я не буду свечку держать. <плёк> Ладно, я держу я свечку. Давай. <плёк> Если ты еще хоть слова, скажешь, я тебе сказал в Левитат отправлю на всю жизнь. Может, сказала? Или это тоже побочный Леви. дефект? Леви! Тато! Я молчу, все, давай. Кочепатка резаная. Все. Теперь через четыре, Теперь скоро он должен проснуться? Все, я уезжаю. Пойду, устрою. С твоей сестренкой попрощаюсь, и все, я уезжаю. Фрян, ты тут, я на тебя проклятие доведу. Так, ребят, проходим на экскурсию. Я шучу, выходите отсюда. Выходите. Нельзя сюда! В космос. Я, в космо... Удяшаю, всем, Я говорю, нельзя, пошли отсюда! <связывается> Еще раз кто-то зайдет и. Как все. Ничего, я, быстро выйди отсюда! Страшно, я вы... сейчас в полицию. Ну-ка, я... вы с... ну выйди ну выходите отсюда. Я да вообще-то кролик. Да мне вы хоть ты... Из... Почему отсюда хрю... все или всех вас поправляют? Все, убери это срочно, они уч... ужасно хрюкают. Убираю убираю, убираю, убираю, убираю, На свечку, к кстати. А, Будешь а возрождать я мертвых. Я так, я а... Адриан, Адриан. Адриан? О, да, о сейчас, видно, я, а, я я. Адриан, стой. Яд, Адриан. Я, Адриан. я, вот я дуриан. Дуриан. Дуриан. Дуриан. Нет, не надо. Мундус, пундус. Шмандыш. Ландыш. Пока, голуби. Все, пока, Галя, Маля, Таля, Паля. Так я теперь я пошла, теперь я у вас в Париже. Как так? Ой, к сожалению. Иди. Я говорю ты, скотина. Что? Вот, стой, вот у этого человечка есть специальная штучка, как у тебя, который телепактикует человека в виде пёришка. Нет, у меня. А куда-то он делся. Адриан, просто да. что у нас Вы же не можете его оставить там навсегда? Андреа, что у вас на крыше делать большие жизни. Ой, все, я пойду спать. Идите я... все, не могу я... слышать я... вас. Я... Я... вас. Я... Мануть спать. Я... А почему? Стой, так... Ну ты гуляй, я пойду спать. Ну, детка не в комнату, лишишься своей себя. Я бы сказал. Я, я гуляю. Ну-ка вылетел с моей кухни. Ах ты говно какое, трогай. Ах ты ч... вот уродит. Сюда, ка подошел. Ну-ка сюда отдал. Если ты мне не услышишь, хоть ты одну выпьешь. Ну-ка давай. Варюга. Что это такое? Пойду спать. И так уже весь день, ночь не спал. Все, пойду спать. «Пойду к тебе в комнату спать».